Тема 831. Городская биржа подработки. Если этот сервис перенести виртуально в любой другой город, например, в миллионный Нижний Новгород, количество заказов на вечер будет еще меньше, и не только потому, что количество жителей здесь меньше, а еще и потому, что люди здесь еще более далеки от интернета, чем в Санкт-Петербурге. На 20 часов вечера здесь и одного заказа не наберется, что уже говорить про небольшой 100 тысячный город. При этом разве можно сказать, что в 100 тысячном провинциальном городе нет бытовых проблем по уборке квартиры ремонту бытовой техники доставки нет конечно лично у меня примерно один раз в несколько лет ломается стиральная машина также часто ломается холодильник гораздо чаще выходит из строя один из ноутбуков ремонтом квартиры мы занимаемся примерно один раз в 10 лет а клининг мне нужен каждую неделю или хотя бы один раз в две недели даже если в нашем городе 10 тысяч стиральных машин и в среднем каждая из них ломается или требует замены один раз в пять лет, то ежегодно требуют ремонта или подключения 2000 стиральных машин. Это по 5 машинок в день. Вы думаете, люди хотят обращаться в официальный сервис? Нет. Они ищут знакомых проверенных частников, которые сделают быстрее, лучше, дешевле и без лишнего шума. Найти их с нуля очень трудно. Они в газетах и в интернете не светятся. Да и газеты сегодня мало кто читает. А в интернете слишком размытая информация и большинство людей просто ничего там искать не умеют. Перенести виртуальный сервис в реал. Я предлагаю сделать Сервис подобный только не в интернете, а в реальности, как биржу труда или центра занятости, который есть в каждом городе, только не по найму на работу, а по подработке. Чтобы народ, который что-то умеет делать, сталарничать, слесарничать, ремонтировать авто, вязать носки и так далее до бесконечности, смог спокойно прийти туда. Это гораздо проще и понятнее, чем где-то в интернете что-то найти, зарегистрироваться и ждать заявок от будущих работодателей. А я, как заказчик, например, смогла бы туда прийти или позвонить и заказать качественного слесаря, укладчика плитки или няню на 2 часа, это лет 15 назад мне ой как нужно было. Качество проверялось бы тут же по отзывам благодарных клиентов и рейтингу, польза людям и обществу. Иногда мне нужны были не вполне стандартные услуги, которые и во всем российском интернете не найдешь, но, возможно, в городе живут специалисты, понимающие в этом толк. Например, составить чертеж для столика для инвалидной коляски, по которому другой специалист по металлу сделал бы мне надежный крепеж столика, я другую инвалидную коляску дочери. Купить не могу именно потому, что не смогу заказать для нее подобный столик. Тогда уволенные специалисты смогли бы опять стать востребованными в обществе, ведь если государство от них отказалось, это не значит, что их услуги больше никому не нужны. И все наши милые женщины, работающие на тяжелых работах за 10-15 тысяч рублей и боящиеся их бросить из страха остаться без средств к... существования и без пенсии получили бы возможность подработать в свободное время тем что они умеют готовить сидеть с детьми наводить порядок это и большое подспорье людям оказавшимся в трудной ситуации матерям-одиночкам например найти подходящую подработку например на время когда с ее ребенком посидит бабушка наши безработные мужчины с золотыми руками и неумением организовать свое дело тоже получат возможность кормить своих семью в своем городе не отправляясь на заработки в москву и не бросая свою семью сколько семейных драм и трагедий происходит из-за того что люди надолго разлучаются из-за необходимости искать дополнительный заработок вдали от дома наша молодежь поймет как важно приобрести не диплом а специальность со специальностью всегда можно заработать если не на постоянной работе то хотя бы через такую биржу подработки и все наши населения в целом наконец-то почувствует, что их заработок зависит от них самих, а не от того, удачно или нет они в свое время устроились на работу именно это, а не указание сверху постепенно начнет сдвигать менталитет нашего населения в сторону создания своего дела или бизнеса, как говорится аппетит приходит во время еды когда народ попробует что он может сам зарабатывать себе на хлеб и этому никто не мешает тогда он и начнет сам строить свою судьбу, а не надеяться на правительство или Путина как организовать бизнес, возможно такой проект, биржа подработ Скорее, социальный бизнес, чем коммерческий проект. Хотя кто знает. Ведь как-то выживает, как и его американский аналог. Таскробитком. Но как любой социальный бизнес он может принести намного больше пользы всему обществу и отдельному человеку, чем кажется на первый взгляд. Организовать такой бизнес, возможно, будет сложно. Нужно до каждого жителя донести его идею. С другой стороны, то, что помогает людям выживать, достаточно быстро ими же осваивается. Дорожку в новый дешевый магазин люди быстро протаптывают. Набрать базу специалистов Взять у всех телефоны и принимать заявки от населения Небольшого столика в супермаркете для начала бизнеса хватит По мере выполнения заказов будете формировать рейтинг исполнителей Безответственных и бездарных будете сразу же отсекать Это вам не муниципальное предприятие Где вы были бы обязаны платить лентяю и дармоеду Поэтому лишних расходов не будет По мере завоевания репутации ваша служба не будет даже нуждаться в дополнительной рекламе туда начали бы звонить как сегодня звонят в такси и просить прислать специалиста по такому-то вопросу если службы такси прижились в наших городах безо всякого интернета и кассового аппарата то службы оказания массовых услуг приживутся еще быстрее кататься по городу на такси приходится не всегда да и этому удовольствию есть масса альтернатив а вот когда у вас сломается холодильник тут вам выбирать не придется быстро вспомните нужно единый телефон службы услуг и позовете настоящего мастера чтобы он поскорее вернул ваш быт в привычные гармоничное существование во многих городах работают подобные службы услуг тот же муж на час но их отличие в том что они уже имеют твердые прописанные тарифы и в них работают свои сотрудники я же предлагаю создать такую же службу как я и даже лучше, потому что в ней любой человек мог предложить свою уникальную услугу, в отличие от возможностей. Я иду где набор предлагаемых услуг очень ограничен, где смог бы заработать каждый за свою цену, предлагая свой набор услуг, даже не вполне обычных. А вдруг кому-то когда-то понадобится именно эта услуга? Например, моя дочь однажды решила научиться петь. Я перерыла все газеты и весь местный интернет, но ничего не нашла. А в это время где-то сидел человек, который мог бы заняться моей дочерью, но он же не знал, что кто-то ищет в газетах и интернете его потенциальные услуги. Это была бы огромная база навыков и умений, многие из которых могут неожиданно оказаться востребованными при таком подходе, когда и заказчик, и исполнитель предлагают свою цену. Даже начинающие исполнители смогли бы найти клиента и постепенно развить свой профессионализм, предлагая более низкую цену за свои услуги. Это будет удобно в том числе для малообеспеченных клиентов, которым тоже нужна помощь, но дорогую услугу они просто не в состоянии оплатить. Это ли не способ выживания в любое кризисное время? Не так ли издревле люди помогали друг другу выживать, когда не было ни вузов с их дипломами, ни налоговой инспекции? Помоги другому, и он поможет тебе. Это справедливо на все времена.